Здравствуйте! Сегодня мы будем с вами рисовать белую мишку в шарфике с подарком. Для этого нам понадобится блокнот или альбомные листы, затем простой карандаш, стерка и цвет... набор цветных карандашей. Ребята, а прежде чем мы начнем рисовать, вы обязательно подпишитесь и Смотрите мои видео полностью. Я очень стараюсь, рисую для вас, чтобы вам были интересны рисунки, чтобы вы по ним рисовали. Поэтому не забывайте подписываться и смотрите видео полностью. Они не очень длинные. Поэтому смотрите и рисуйте по ним. А мы уже начинаем рисовать медвежонкой белого мишку. Ушки мы уже нарисовали. Рисуем глазки. Носик и ротик. Теперь начинаем рисовать шарф. Это лапа-медвежонка. Лапки рисуем медвежонку такие косолапенькие. Еще одну лапку рисуем. В этой лапке медвежонок будет держать подарочек. И рисуем сам подарок, который он держит. Ir bandė karysuoja. Дальше нарисуем еще одну вот косолапую лапку медвежонку. Мы нарисовали медвежонка уже простым карандашом. Теперь будем рисовать его цветными карандашами. Уже тут разукрасила фон и обвела медведя. Что продолжим, мы с вами разукрашиваем дальше. Thank you. Такой вот мне меня мешутка получился Медвежанок белый с подарком А вы подпишитесь на канал Анчик на рисунке Напишите, понравилось вам такой урок по рисованию с белым мешкой? Пишите в комментариях.